руководства. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их космонавтики, покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения. по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция «Сорок» внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. На что-то сорвалось, Майсон? Эти гребаные числа в моей голове! Уивер не отвечает. Выдвигаемся. Не спи, Мейсон. Давай, пошли. Пески назад. Вперёд, Запуск вот-вот начнется. Мы на подходе, прием. Понял. Времени мало, Мейсон. Пошли. Нет, нет, нет, что-то не так. Слишком высокая активность. янки 13 прием. янки 13 прием. Уивер молчит. Вот, смотри, что там. Пошел отчет. Это Союз-2. Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1. Впереди станция связи. Мейсон, движение на дороге. Разберись. Черт, это Уивер. Его взяли. Ваш коллега не стремится объяснить свое присутствие в комплексе. Кого там еще несет? Сложите оружие, и вам сохранят жизнь. Это Кравченко, заместитель Драговича. Последнее предупреждение. Ничего не попишешь, Мейсон. Уивер все. Я знаю. Плохо дело. Сокин сын. Команда Виски, вы на месте? Понял, Стрей. Виски прикрыл дорогу. Уивер попался. База в повышенной боеготовности. Держите позицию. Мы подходим. Понял? Ладно. Идем. Подолеты, шевелись! За мной! Шевелись! Порядок. Пошли. Нам нужна форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай. Давай уберем их подальше. Уэвер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да. Надо спасти Уэвера. Не стрелять? Маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы. Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Ладно, есть. Брукс и боуман должны быть впереди. Экс-рей, это виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Шевелись. Что с Уивером? Он попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Ладно, пошли. Что происходит? Повышенное давление в отсеке 12А. Будь Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Готовы Похоже, они нашли тела. Все в норме. Делай то же, что они. Вся в норме. Впереди станция связи. Станкер в занимает позицию на круг. Пара людей впереди. Ладно. Боумен, Брокс, уберите их. У нас проблема. Со мной. Готов. Зачищай этажи, походу, дело. Я лишу их связи. Генералы на отъездке всем доложить... Сделаю. Черт. Жители! Да, вот они! За Готов! Готов! Готов! Принято! Противник уничтожен! Иди сюда! Арбалет разрывные! Ну! Я на лестницу! Противник заходит с севера! Нас прижали! У нас гости! Они под обстрелом! Подорви эти машины! Противник уничтожен! У машины! Осторожно! Стрельба слишком слышна. Уроды возвращаются. Я возьму трос. А ты стреляй. Не тормози, Мейсон. Вперед, пошел! Ты справа. Ты слева. Ты можешь идти дальше, Уивер. Конечно. Сломал систему навигации? Меня раскрыли. Значит, с хитростью все. Теперь план Б. Мы можем отменить запуск. Надо добраться до командного пункта. Ты его спас. Дальше надо было выяснить местоположение группы восхождения и убить Нет. Я должен был убить Драговича раскрыли. снимайте маски. Нейсон, <связи> <Эй>, <связи> сюда! Руки в ноги, <связи> сейчас будет жарко! <связи> он не делает! Понятно. Скоро и будет лук! Огонь! Боже! У тебя же выхом Он в бою Внимание этот дубин! Вот сюда! Аттра! Заберил меня! Ветру! Кремета! Аттрак! Вот для водителей! их огнем? Я подождаю! Куда В... устранена. Цель я?!?! Куда Вот Куда я?!?! Куда я?!?! Куда я?! Цель Забери лами. вот туда! Граната! Готов! Конец. Я подражаю! Понятно. Цель поражена! Так точно! Я свяжу! сделаю? Налетал! Контакт у ящика! Он мне делает! Вот туда! Противник мертв! Он мой! Уничтожи! Я его вижу! Готов! Принято! Одни меч! Он поле зрения! Гнёта! Поле зрения! Я минус один! Чёрт! Бойца ранило! Вон они! Вон они! Обтверждал смерть! Нет! Угроза устранена! Скоро его не было! Вот Я его вижу! Куль! Майкл! Майкл! Майкл! Майкл! Майкл! Майкл! Готов. Двадцать. Пятнадцать секунд. Кабель мачта отошла. Уничтожим ракету. 13, Любой ценой. 12, Одиннадцать. 10. Зажигание. Девять. Опасали, Она взлетит. Восемь. Предварительное. План Б, Боуман, 4, готовься. 3. То, что надо. Ну же, Мэйсон, взрывай. Два. Один, главное. Старт, подъем, ракета пошла. Твою мать! Лучше испытаний не придумаешь. Ч ⁇ рт план. Ч ⁇ рт во план. Быстро выходи. Живых туннелях! Няги. Там одни подонки. Они не стоят жалости. Надо их прикончить. Остатки группы восхождения попытаются сбежать. Боуман, Брукс, к северному туннелю в обход. Чтобы не вышли через заднюю дверь, Мейсон и вывер за мной. устранена ант Смерть подтверждена! Он Он у меня на Санитар, Сюда! Угроза устранена! Противник ну, да, Ты Удерживай Он у меня Сделай, без стрелок! Держи поли-трейнер! Вот он их! Принято! Я, убью, я! я! их вижу! Не сейчас! Вот туда! Давай, да, вот туда! Закрой их! Я тебя прикрываю! Умой! Бежу их! Пусть сделаю! Вот он и! Не стреляй! Он не живет! Противник uh. мертв! Контакт! Ящики справа! А Легко! Вот он! Вот! Давай на поражение! Справа! Цель с ящиком! Унесение! Эй! Уманить! Сама вообще в порядке! Я пустой! Перезаряжаюсь! Да нам пора сматываться. Ана, мы идем за Драговичем. Мы опять Вернись, Кравченко успел сбежать от нас. Мы, к был там, мы обыскали всю базу. Этого ублюдка нигде Боего не было. Мы время. Он Но потом мы наткнулись на лимузин Драговича. Он был в моих руках. Нет. Я не готов. Я должен увидеть тело. Драгович, ты убедился, что он мертв? Поверь, этот ублюдок та еще змея.